Друзья, всем привет! Сейчас я приехал на нашу крышу, на которой мы делаем монтаж. Зимний монтаж гибкой черепицы. Хочу сделать обзор тех работ, которые мы уже сделали. Тех работ, которые мы еще будем делать. В Москве сейчас зима. Минус где-то 10-15 градусов. Такая вот температура варьируется. Валит снег. Снег уже, честно говоря, немножко подзадолбал. Сейчас я вам переверну камеру. Вот так вот постоянно заваливают снегом. У нас есть вот такой вот пылесос Я попросил, чтобы ребята подготовили Показали сейчас, как мы будем им дуть Сейчас, Раис, подожди секунду, я подальше отойду Давай, покажи, как он сдувает Вот так вот светает снег Вот с помощью такого, вот такого пылесоса, бюджетный пылесос, но ну, отлично справляется с своей задачей, потому что без такого пылесоса вот этот снег, наверное, замучаюсь сдувать. Но это я так, показать вам принцип, чтобы вы понимали, как мы справляемся зимой со снегом. На самом деле задача у меня сегодня другая. Я хочу показать вам алюминиевую сетку. Значит, алюминиевая сетка, которую мы устанавливаем вот сюда вот, для того, чтобы у нас здесь был вентилируемый зазор. Нам нужно, чтобы вот это место у нас было закрыто от насекомых, от птиц, но в то же время, чтобы здесь заходил у нас воздух. Обычно мы и кровельщики используют пластиковую вентиляционную сетку, но ее, как правило, ведет. Короче, мы с ней уже ну, немножко подза, подзамучились, поэтому мы переходим вот на такую вот алюминиевую сетку. Вот этот Высота у нее 5 сантиметров, как раз у нас вентилируемый зазор, приток воздуха 5 сантиметров. Как раз она полностью перекрывает вот эту вот часть. И в то же время видно перфорацию, через которую будет заходить, заходить воздух. Вот Она жесткая, поэтому ее можно установить достаточно ровно. Идет она одного цвета, такого вот алюминиевого. Дальше у нас здесь вот есть такая доска. Раис, помоги мне, пожалуйста. Вот такая вот доска. Ребята еще ее не прикрутили, но примерно это будет смотреться вот так вот. Дальше вот э, на эту часть мы будем устанавливать крюки. Крюки у нас идут. Жорик, где они? Короткий крюк ты взял, да? Так, сейчас я чуть дальше пройду. Значит, вот такая вот штуковина. Она соединяется на болту здесь вот. А принеси, пожалуйста, эту, которая... А, вот она, подготовлена. Есть вот такая вот штуковина. Значит, она состоит из двух частей. Та часть, которая у нас идет на крышу, то есть вот она. Вторая часть, это вот такая вот платформа, которая будет прикручиваться короткий крюк. Значит, в чем фишка этих штуковин? В чем фишка вот этих вот крюков? Значит, у этой платформы есть вот такие вот уши. Вот, и мы можем на эту платформу прикручивать короткий крюк и, соответственно, регулировать высоту. Это очень удобно для монтажников. Я уточнял у производителей вот этих вот кронштейнов, производители у них деки, насколько они надежны. Потому что вроде как бы пластиковый. Производитель сказал, что они очень надежные. Вот поэтому будем тестировать. Тестировать. Давай прикрутим один вот сюда например разворачиваем сколько там болтов в комплекте? По, две штуки. по два болта закручиваем. Ты знаешь, вот меня все время в, это, в комментариях ругает по поводу того, что вы все время без перчаток работаете почему у тебя перчаток нет? Вот. у людей все время такие вопросы возникают потому что я вам перчатки не покупаю или нет? Да, перчатки есть? или не дают вам перчатки. сам в перчатках видите Я сам вижу, в перчатках да? вот он он тоже в перчатках вот, видите, иногда мы перчатки покупаем ну давай, грубо, давай. грубо говоря вот так это выглядит соответственно гайки там можно затягивать расслаблять и соответственно ты можешь его туда-сюда поднимать это очень удобно делать разуклонку вот, потому что с металлическим крюком есть там определенные заморочки, но вот мы переходим на более упрощенный вариант, чтобы вот нашим монтажникам было, чтобы было вам проще делать, да, Жор? Так проще делать или нет? Намного, да, проще? Вот так это смотрится снизу. Сетка плюс вот эти вот крюки. Там вот тот крюк, который мы поставили. фанеру конкретно на этой крыше мы крутим на желтые саморезы э, на желтые саморезы тоже можно крутить фанеру не только на гвозди просто некоторые думают что только на гвозди можно но на самом деле можно и на гвозди и на фанеру главное чтобы это было все просчитано конструктором либо проектировщиком вот потому что э, если это все просчитано тогда эта крыша будет работать ну не только крыша но и дом в целом будет работать долго все это будет э, служить вам верой и правдой долгие-долгие годы в принципе вот такой вот небольшой обзорчик а еще по поводу ОСП хотел сказать что мы обязательно ее пилим на три части чтобы уменьшить линейное расширение листа у нас размер ОСП значит 12 миллиметров у него толщина ширина 2,5, с высота 1,25. пять мы ее пилим на три части вот такими вот такими квадратами у нас получается она идет. Чтобы избежать появления, чтобы в дальнейшем избежать появления, чтобы в дальнейшем избежать появления волн на гибкой черепице. Все, на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.